как быстро и просто наполнить свой сайт, блог уникальными статьями, хорошо читабельными, работая в режиме взял текст статьи с сайта донора скопировал ее переписал и разместил на своем ресурсе вот всю эту операцию переписывания то есть рерайта статьи делает программа программа работает в пакетном режиме позволяет обрабатывать несколько статей одновременно то есть вы можете поставить переписывание статей на поток программа сохраняет форматирование исходного текста вот эта вот разбивка по абзацам будет сохранена после переписывания а лично мне это значительно облегчает процесс создания новой странички. и у программы есть мега возможность она позволяет работать не только с текстом скопированной страницы а позволяет переписывать код исходными данными для программы может являться именно код вот этой уже оформленной странички. И после переписывания вы получаете уже оформленную страницу с сохранением форматирования заголовка, сохранением картинок, но с уникальным текстом. Все, что вам нужно будет сделать, это вставить новый код на страницу своего сайта или блога. Если вы ведете одновременно несколько сайтов, инструменты, о которых я сегодня расскажу, очень вам сэкономит время. Как работает программа? Это шаблон, написанный под Xenoposter. Если у вас нет Xenoposter на компьютере, вам потребуется Xenobox. Если слова Xenobox, Xenoposter вам ничего не говорят, это абсолютно не критично. Установка Xenoposter на компьютер занимает несколько минут. Это может сделать специально обученный человек. Делается это один раз, и вникать в эти нюансы установки вам не надо. Вам необходимо разобраться как настраивается шаблон, то есть какие данные ему передаются и как он работает. Я сейчас запускаю Xenoposter и покажу пошагово настройку шаблона. Вот у меня новый компьютер, сегодня установил... На него зенопостер. Загрузил шаблон. Я использовал, продолжаю использовать множество шаблонов на зенопостере, которые написал Влад Петров. Но этот шаблон самый простой в настройке. Вот проще, наверное, не бывает. То есть, выполняю двукратный клик по названию шаблона. У меня их несколько, то есть я выбираю нужный мне. Открывается окошечко. Настройки шаблона. Я вначале вам покажу, как работает пакетный режим и, и самый простой вариант переписывания, это когда исходная статья передается шаблону именно в формате текста. Первое, что вам нужно сделать, зайти на донорский сайт и скопировать текст статьи. Как это делать, показывать, наверное, не буду. Это все-таки нарушение авторских прав, выделили, скопировали и вставили программу блокнот. Далее, сохраняем этот файл в папку на вашем компьютере. Вам необходимо выбрать папку, в которой будут храняться исходные файлы с текстами статей, которые программа будет переписывать. Папка может быть расположена в любом месте на диске вашего компьютера. Главное, запомните ее расположение. Я использую стандартную папку, там где лежит у меня шаблон. Эта папка называется «Текст». Придумываю название этому файлу такое же, как название статьи и сохраняю в папку с исходными текстами. Все. Возвращаюсь в шаблон и выполняю настройку, в которой вы должны указать, где хранится исходные тексты, то есть маршрут к папке с исходными текстами. Это первая строка в разделе текста. Кстати, все эти настройки делаются один раз. Если вы расположение папок менять не будете, тратить время на изменение маршрута вам не придется. Но первый раз обязательно щелкаем на три точечки и выбираем папку, которая хранит исходный текст. Шаблон прописывает. К ней маршрут если вы работаете с одной статьей то на этом вся настройка практически заканчивается если вам необходимо взять еще одну статью открываете статью и выполняйте то же самое выделяете либо ее всю либо нужный вам кусок сохраняете опять же в отдельном файле для удобства и сохраняем в ту же самую папку и так далее вы можете подготовить нужное количество статей которые вы хотите переписать надеюсь это понятно ничего такого сложного здесь нет в принципе основные действия самые трудоемкие вы выполнили вы подготовили исходные тексты что делаем дальше в настройках шаблона так как я работаю с текстом то есть исходный у меня текст я убираю галочку html эта галочка отключается все следующие галочки. Вы также отключаете заголовки, картинки. Это касается только, когда вы переписываете код страницы, то есть в формате HTML. Следующий раздел это проверка на уникальность. С помощью сервиса textrue вы можете проверять ваши тексты на уникальность. Если хотите, чтобы после переписывания шаблон в автоматическом режиме еще и проверял ваши тексты, чтобы наполнять свои сайты только уникальными текстами, то есть где процент уникальности больше 80, вы включаете чекбокс «Проверять на уникальность». Если этот чекбокс включен, в разделе текста в последней строке «Логин и пароль от сервиса Text.ru» ввести свои учетные данные в формате «Логин, двоеточие, пароль» и закончить настройку маршрутов для хранения хороших и для хранения плохих, по мнению текстару текстов где процент уникальности меньше 80 выбираю папку для хороших текстов я также использую стандартную папку там где мне лежит шаблон вы можете выбрать какую-то другую и для текстов с процентом уникальности меньше 80 если вы не ставите проверку на уникальность я сейчас ее отключу чтобы не тратить время то все ваши тексты После переписывания будут размещаться вот в этой папке с именем «нехорошие», но не проверенные. Вот и все настройки для работы шаблона. Нажимаю кнопочку «Ок» – все готово для того, чтобы шаблон начал работать. Для того, чтобы запустить шаблон, вы либо в поле «Сколько делать?» печатаете единичку, либо вот нажимаете на «Плюс один». Вообще-то шаблон может работать в несколько потоков, это нужно уточнить у Влада, конечно. Кто переписывает громадное количество статей, чтобы увеличить скорость обработки, можно запускать шаблон в несколько потоков. Я это не делаю, потому что у меня сайт один, и в принципе в один поток всегда все прекрасно переписывается. Запускаю шаблон, нажимаю на плюс один, вот он стартанул, работает шаблон достаточно долго. Вы можете спокойненько свернуть окошко зенопостером и заниматься своими делами. Когда все файлы из папки текст будут обработаны, она станет пустой, появится вот такое сообщение, что процесс закончен. И строчка с названием шаблона также станет вот такой зелененькой, то есть 100%. Я сейчас поставлю на паузу. Итак, вот я успел вам показать, какое окошечко появляется. Видите, папка пустая с текстом. Шаблон обработал все тексты. Давайте я вам покажу, что у нас получилось в результате. Открываю папку с шаблоном. Так как проверку на уникальность не проводил, все они лежат у меня вот в папке no Goods». Здесь мои предыдущие статьи. Вот исходный текст. А вот уже переписанный текст с помощью шаблона. Обратите внимание, как я вам говорил, форматирование полностью сохранено. Я получил новый текст переписаны с сохранением форматирования. Лично мне сейчас вот такой разбитый по абзацам текст, а не одним куском, значительно проще вставлять на свой сайт. Теперь я проверю на уникальность. Исходный текст и то, что я получил. Открою Text.ru, вставлю в поле «Исходный текст», нажму «Проверить на уникальность». Вот процесс пошел, проверка закончена. Текст с уникальностью 55% с большим количеством орфографических ошибок, но из-за того, что тут много технических терминов. заспамлимость, с моей точки зрения, достаточно большая. Ну и сервис показывает значения, на которые нужно обратить внимание, желтенькими, то есть не критично, но не очень уже хорошо. Давайте проверим текст, который выдал нам шаблон. К сожалению, проверить на уникальность текст, который обработал шаблон, у меня не получается, у меня бесплатный аккаунт на Text.ru вот и у них тут проблемы но поверьте после шаблона процент уникальности всегда увеличивает если вы ведете один сайт как я очень рекомендую в качестве сайтов донора использовать несколько сайтов по аналогичной тематике собирать фрагменты текста с нескольких сайтов и потом его уже уникализировать в шаблоне после такой работы который конечно занимает чуть больше времени вы получаете значительно значительно лучшую статью почему я об этом сказал потому что есть шаблон который занимается даже этим включение я покажу как работает шаблон с, с html кодом вам необходимо включить отображать html код в просмотр кода страницы Далее, вам необходимо найти коде, где начинается нужный вам текст, то есть вот эта вот шапочка. Я не очень глубоко разбираюсь в коде, поэтому этим способом я не пользуюсь. Но вырезать статью, найдя откуда она начинается, вот заголовка нашел и скорее всего вот где-то отсюда надо будет вырезать. То есть вы вырезаете вот такой фрагментик кода, именно с текстом статьи, сохраняете текстовый файл, файл размещаете в папку, где хранится исходный текст, обязательно включаете, что вы работаете tml кодом включаете обрабатывал заголовки, заголовки статьи, и, конечно, чтобы он работал с картинками, чтобы в результате у вас получился... Уже готовый для вставки код проверка на уникальность по вашему усмотрению все настройки сделаны нажимаем ok количество статей в коде также может быть любым запускаем шаблон нажав на плюс один. процесс пошел вот такой шаблон работает он стабильно Автор-разработчик шаблона Влад Петров. Если какие-то вопросы у вас будут именно по шаблону этому, либо по каким-то другим шаблонам, пишите, пожалуйста, Владу. Все его контакты я разместил в описании видео. Благодарю вас, что досмотрели это видео. Измените за технические накладки. Будут вопросы, пишите в комментариях.